Шарфика — не Африка. Завалил вот как-то раз, Бет уличных проказ. Без варежек и шарфика, Мол, зимою Африка. А болезнь, что была сила, Меня так поколотила, Что избитый ей лежал И так жалобно стонал. Тестренка пожалела, Чаем не согрела. Мама вызвала врача, Слушал он, вздыхал, молчал. Потом он спросил, откуда? Малыш, схватил простуду. Я простуду не хватал, просто я в снежки играл. А теперь я пью аспирин, дома я сижу один. Ко мне мальчишек не пускают, без меня они гуляют. Как простуду одолею, больше бегать не посмею, без варежек и шарфика. Нет в Сибири, Африки.